всем привет! На сегодня у меня цель следующая. Мне нужно вспахать огород, скультивировать землю для того, чтобы посадить картоху туда. Вот. Есть у меня культиватор такой. Я им пользуюсь уже, наверное, четвертый год где-то примерно. Вот, и мне необходимо сейчас вспахать землю пойдемте я вам покажу этот культиватор вот он здесь у меня находится вот такой вот культиватор ну, точнее это не мой культиватор я беру у папы его чтобы спахать землю и есть у него такие вот фрезы сейчас мы их закрепим и будем пахать землю что? Вот тут у нас есть такие красивые цветочки могут расти. Маргаритки. Как называется? Маргаритки. Да? Четыре выбора. Ага, понятно. Мы эти все в перемешку будем садить. Да? Ясно. Вот сейчас покажу вам поле, которое нужно будет спахать. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, катаемся на велике? Да? Вот это поле. Сейчас мы его спашим. Так, нужно достать культиватор. Вот, в принципе, и все. Все вспахал. Весь участок под картошку. Вот здесь низинка получилась. Надо будет сюда потом что-то еще довести. Еще, видимо. Или вот снизу оттуда, наоборот, сюда перекидать грунт. Уже осенью, наверное. Видно, где песок был, там земля чуть-чуть такая светлая. Он там целину вспахал. Такая мокрая земля. Ну все, сейчас будем садить картоху.